Я сегодня купила машину сыну только за то, что он демобилизовался и отслужил армию. Спасибо менеджеру Алексею, он нам помог в выборе. Очень хороший менеджер. Единственный минус – это кредитный отдел очень долго ждать.